производитель строительной техники компании Кейс была основана в 1842 году в городе Росин, штат Висконсин. Разрабатывая продукты и принимая корпоративные решения Кейс всегда ставила во главу угла интересы клиентов. Этого принципа с первых шагов придерживался Джером Инкрис Кейс, основатель компании, который стимулировал своих сотрудников разрабатывать инновационные и практичные решения, повышающие эффективность бизнеса клиентов. Так была создана молотилка, кардинально усовершенствовавшая процесс обработки пшеницы. Это был лишь первый шаг. Джером Кейс отлично разбирался в финансовом цикле сельского хозяйства и сопутствующих трудностях своих клиентов. Он понимал, что практичные инновации должны затрагивать не только технику, поэтому одним из первых предложил своим заказчикам кредитные программы, сделав современные технологии, доступные каждому. На этом усовершенствования не закончились. В 1884 году благодаря Кейсу отпала необходимость в использовании тяглого скота. Был разработан революционный самоходный трактор с паровым двигателем, управляемый оператором. Отныне сельское хозяйство стало другим. И не только оно, с помощью передовой технологии парового трактора Кейс кардинально преобразил и модернизировал молодую отрасль промышленности — дорожное строительство. Линейка дорожно-строительной техники началась с паровых катков и грейдеров. Ранние модели, помимо уже зарекомендовавшего себя парового двигателя, оснастили оборудованием, сделавшим их универсальными. Тем временем Джером Кейс продолжил привлекать новых покупателей за счет реализации все более продуктивных инноваций и модификаций техники, учитывающих запросы клиентов. Вскоре был представлен трактор с бензиновым двигателем. В 1930-х годах промышленный сектор по достоинству оценил качество и производительность техники Кейс, которая постоянно завоевывала высшие награды на конкурсах в США и Канаде. Техника Кейс была компактнее, чем у конкурентов. Уменьшенный радиус разворота давал большую маневренность, а достаточная мощность позволяла использовать ее в различных отраслях. В какой-то момент оказалось, что техника Кейс работает повсюду на автострадах и городских улицах, в национальных лесах и парках, вдоль рек и в портах, реализуя первые инфраструктурные проекты страны, а также на рытье котлованов и выравнивании поверхностей. Она применялась вместо конвейерной ленты для погрузочно-разгрузочных работ. Вскоре техника Кейс, повышающая производительность и снижающая расходы, появилась на железных дорогах и в аэропортах, в сфере коммунальных услуг, трубопроводных и горнодобывающих компаниях. Опыт компании в создании машин специального применения сослужил ей хорошую службу. Во время Второй мировой войны кейс привлекли для производства по специальному заказу оборудование для военных нужд. 1947 году строительная техника стала главным направлением деятельности компании, поэтому была создана отдельная компания – Кейс Констракшн. Она продолжала придерживаться сформированной более ста лет назад философии Джерома Кейса, разрабатывая практичные инновации, ориентированные на клиента, ставить во главу угла его интересы. В 1957 году благодаря такому подходу был создан первый экскаватор-погрузчик заводской сборки, выпускаемый серийно, который до сих пор остается лидером в своей отрасли. В том же году Кейс выкупила American Tractor Corporation, что позволило расширить ассортимент своей продукции и предложить полную линейку гусеничных мини-погрузчиков, бульдозеров и вилочных погрузчиков, а также экскаваторов, прицепов и кирковщиков. В конце 1960-х годов Кейс приобрела еще ряд компаний и начала выпускать трелевочные тракторы, оборудование для рытья траншей и бурение скважин по одной линии, а также линейку колесных погрузчиков и гидравлических экскаваторов. Кейс Construction Equipment по праву считается мировым лидером в производстве премиального строительного оборудования. В линейке компании более 90 моделей техники, в том числе гусеничные экскаваторы, грейдеры, телескопические и фронтальные погрузчики, гусеничные бульдозеры, мини-экскаваторы и экскаваторы-погрузчики. Заводы «Кейс» расположены в США, Бразилии, Италии, Индии и Японии. У «Кейс Констракшена» дилера «Кейс» есть все необходимое. Оборудование, гибкие возможности финансирования при поддержке CNH Industrial Capital. Оригинальные запчасти, а также быстрое сервисное обслуживание, чтобы обеспечить высочайшую техническую готовность, производительность и надежность. А в прославленном демонстрационном томогавк-центре компании «Кейс» клиенты могут получить незабываемые впечатления. «Кейс» продолжает внедрять инновации, чтобы разрабатывать комплексную линейку строительной техники, делая ее более надежной и интеллектуальной. Мы предоставим вам продуманные продукты и профессиональную поддержку, соответствующие тем технологическим требованиям, которые действительно необходимы в вашем деле. Вы можете на нас положиться. Более 175 лет Кейс поддерживает высочайший уровень качества своей продукции и строго соблюдает интересы клиентов. Мы обещаем и впредь не изменять своим принципам.